Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Закрытое тестирование обновления 12.4 Ну, по традиции, как обычно, сейчас будем читать, смотреть, ознакомливаться, что нас ждет в этом обновлении Да, Ну, помимо того, что в ранний доступ пойдет вторая уже ветка, получается, европейских эсминцев Для тестирования в игру будет добавлена полноценная ветка тяжелых, так, по-моему, испанских Крейсеров, то есть начинаться будет с первого уровня, ну и, естественно, заканчиваться десяткой, тоже посмотрим, что из себя эта ветка будет представлять, но, в принципе, почитаем ТТХ, я, как обычно, предлагаю только, да, смотреть десятый уровень, но ну, меня, к примеру, больше интересует уже, да, венец, так сказать, и ветки, потому что, ну, не знаю, я когда ветку прохожу, я все предыдущие корабли всегда продаю. Если ниже уровнем в порту у меня что и находится, то это только ну, премиум или ну, акционные, да, хотя акционные у нас только десятки, все, что ниже, обычно это премиум корабли, да, там девятки, восьмерки, и так далее и тому подобное. Так, в обновлении 12.4 начинается, как я уже сказал, ранний доступ к новой ветке европейских эсминцев. В игру будет добавлены тематические постоянные камуфляжи для кораблей с 8 по 10 уровень, да, ну, по традиции зарабатываем, да, будет добавлена какая-то новая валюта. Ну, возможно, европейские жетоны, она <связывается> будет называться, которую надо будет зарабатывать и выполняя различные всякие боевые задачи, да. Ну, а по факту, да, просто в, в игре играем, задачи сами себе выполняются. Потом идем в Адмиралтейство. Эти жетоны э тратим какие-то корабли там, там можно купить. Получается. Я, я, я, если честно, не помню, с какого уровня будет эта ветка начинаться. Что-то уже прям вообще из памяти вылетело. Также в честь события будет обновлен порт Фьорды. Так, вернется режим конвой. Сейчас почитаем. Ну, да, что этот режим из себя представляет? Я, если честно, в него даже ни разу не заходил. Но насколько помню, да, там, ну. То, что я видел Летят дирижабли, то есть их надо сопровождать Да, там определенная зона В которую, если, да, союзники ну, союзного дирижабля дирижаблю заходят Я так понимаю, он двигается быстрее Если заходишь в зону э, Вражеского дирижабля, он двигается медленно То есть такой режим, который провоцирует Игроков на более, наверное, агрессивную Активную игру, ну, в принципе, звучит интересно Ну, не знаю Надо было, блин, попробовать Что-то у меня как-то не сложилось Так Режим конвой будет доработан, добавлена карта гавань для этого режима, обновлено поведение ботов, теперь транспортные корабли используют изменение скорости для уклонения от торпед вместо смены курса. А, но ну это не дирижабль, да, что я про дирижабль начал, то и называлось сопровождение дирижабля. Конвой, то есть это где здесь союзные, да, там какие-то транспортные корабли, надо их в определенную точку довести все короче все по перепуту так доработан и улучшен интерфейс режима будет ну я в принципе и в этот режим тоже не заходил не играл так непрерывный выход в бой на корабле вот это ну в принципе, полезная штука, да, когда особенно ты какую-то ветку прокачиваешь, тебе не хочется ждать, да, тебя уничтожили, дабы пока бой закончится, а то сидишь, да, там, не знаю, ну, бывает в начале уничтожили, да, ну, мало ли, с каждым может случиться, ну, с кем-то чаще, с кем-то реже, все опять же зависит, да, от умения, так сказать, играть, естественно, то есть дабы не ждать... Пока бой закончится, ты выходишь в порт и тут же опять на этом же корабле в бой выходишь. В принципе, ну, фишка весьма полезная. Да, если просто целенаправленно ты хочешь играть на каком-то одном определенном корабле Короче, это будет очень полезно В обновлении 12.4 мы готовим улучшение, которое позволит после уничтожения вашего корабля Выходить на нем в новый бой, не дожидаясь окончания текущего Но, в принципе, он и сказал Таким образом вы сможете проводить больше боев на любимом корабле в течение игровой сессии Что ускорит ваш игровой прогресс Вы сможете выйти в новый бой после уничтожения корабля Прямо через экран выхода из текущего Изменения не коснется клановых Боев. То есть даже из боя выходить не надо, да? Сразу нажал «Следующий бой!» <laughs> Ну, вообще. Так, добавление и изменение контента. В, иглу, в игру добавлены а, Клибер CLR с характеристиками, аналогичными Клиберы, но уникальным внешним видом. То есть, да, тот же самый корабль со всеми теми же показателями и возможностями, но только что будет отличаться внешним видом. Ну, не знаю, какой в этом смысл, да, не проще ли сделать как в ну, в танк тоже, да, та такой штукой балуется Там тоже у нас есть, да, клоны Танков, бывает, делают с определенным камуфляжем Ну, хотя бы, не знаю, мне проще, да, ну, сделать 3D-стиль Продавайте там этот 3D-стиль, ну, или как вы его там хотите распространять То есть на тот корабль, который в игре присутствует Ну, зачем делать клоны, да, к примеру ну, у меня есть, да, Клибер. вот, получить такой корабль, ну, разница в нем то, что он будет как бы акционный корабль, да, с возможностью заработка больше там, да, что они больше кредитов, не, кредитов они акционные больше не зарабатывают, они зарабатывают больше опыта там, не знаю, свободного возможного опыта, я, блин, не помню. Также будет памятный флаг с тем же названием Калибер CLR, ну, или не C, что это, C, C, C L, R. Так, новый временный ресурс, яркие жетоны, контейнер, яркая регата. Так, состав, ну, вероятность выпадения, что там будет выпадать, я это озвучивать не буду. В общем, переходим теперь к новой ветке. еще плюсом, ну, что я вначале говорил, вот эти испанские тяжелые крейсера, которые будут начинаться. С первого уровня Так, так, так, что разработчики пишут вообще про концепцию этих кораблей Начиная с седьмого уровня корабли получают доступ к альтернативному режиму стрельбы Серия залпов, которая увеличивает бронепробитие и урон бронебойных снарядов У крейсеров настильная баллистика, но низкий урон в минуту Корабли также отличаются высокой скоростью хода Гидроакустика начинается... А с четвертого уровня, а с шестого уровня на выбор в том же слоте появляется заградительный огонь ПВО. Ремонтная команда, а также истребитель и рекорректировщик огня на выбор в одном слоте, начиная с седьмого уровня. Да, то есть раньше вот эта серия залпов была у нас только у супер-кораблей, да, там у крейсеров и у эсминцев. Ну, не у всех, естественно. У кого-то была, у кого-то не была. Не помню. У меня из суперов только присутствует два линкора. Так, я сейчас... Что-то говорить, пока листаю на ТТХ, чтобы посмотреть, что из себя будет представлять 10 уровень Так, боеспособность 51 тысяча единиц Главный калибр 3 башни по 3 ствола, 254 мм. Дальность 17,1 Ну, не самая, я бы сказал, плохая, но и не самая далеко лучшая Ну, средняя, так скажем из расходников у нас здесь первый слот, естественно, аварийка, второй слот ремонтная команда, третий слот гидроакустический поиск, либо заградка на выбор, четвертый слот истребитель или корректировщик. Ну, возможно, да, корректировщик данному кораблю как раз-таки может понадобиться, учитывая ограниченную дальность стрельбы, да, то просто часто могут в бою возникать такие моменты, когда не хватает дальности, ну, к примеру, на фланге закончились противники и так далее и тому подобное, Так, мне еще посмотреть, что тут еще из вооружения. Там торпеды, нет? Да, присутствует торпедное вооружение. Два аппарата по 5 труб, То есть, дальность хода 8 километров. Ну, короче, ситуативные торпеды. Так, еще посмотреть, Это показатели маскировки. Вот, немаловажное, что надо знать про корабль. Ну, тут столько текста, что я, блин, не помню, где это искать. Так, вспомогательный калибр восемь по два ствола 128 миллиметров. Ну, дальность здесь ничего необычного. 7,3. Так, здесь описание ПВО. Максимальная скорость хода 37 услов. Мое почтение. Скорость хода неплохая. Ну, возможно, не лучшая в игре. достойный, да, такой показатель. Вот, заметность корабля нашел 13,6. То есть, ну, да, ставим сюда нужную модули и, ну, в принципе, будет да, у командира, если взять талант, показатель будет, ну, меньше, не знаю, наверное, в районе 11, где-то, километров. Для тяжелого крейсера, ну, цифры неплохие. В общем, едем дальше, помимо, да, прокачиваемых кораблей, у нас еще тестироваться будут премиум корабли. Один из них это немецкий, ну, судя по картинке, возможно, тяжелый крейсер, башня у него, да, похожий на, вот, как, к примеру, стоят, наверное, у графа Шпии. Сейчас посмотрим. Ну, да, 283 миллиметра. Наверное, даже такие же по три ствола. Будет здесь их две штуки. <laughs> так же, как у того же графа. Дальность стрельбы 17,3. Ну, для восьмого уровня показатель неплохой. Из расходников аварийная команда. Второй слот гидроакустический поиск. Третий слот заградительный огонь повод четвертый слот истребитель. То есть здесь выбора никакого не предусмотрено. Что нам дали, тем и пользуемся. Так, торпеды здесь должны быть торпеды. Да, они в принципе есть. Те же опять стандартные немецкие, как у большинства кораблей 6 километровки по одному четырехтрубному аппарату на борт. Маскировка 14,5 то есть ну, не очень. <с> да, учитывая, что это... Ну, в принципе тяжелый крейсер. Да, на нем более такая агрессивная игра. Ну... Но имей то имей так еще дальше у нас тут э -э, идерландский крейсер название блин не я не смогу это выговорить первое слово ван потом какой-то спей, девятый короче уровень так тут принцип ТТХ ничего не представлено ну просто можно про корабль прочитать так, крейсер вооружен 9203 миллиметровыми орудиями с хорошим уроном в минуту и авиаударом с высокой дальностью применения. У корабля хорошо защищенная цитадель и хорошая маскировка. При этом у орудий низкая дальность стрельбы, а авиаудар имеет долгую перезарядку и низкое количество зарядов. Так, еще один новый, э, на корабль. Десятки, э, десятка, паназиатский Исминец тоже со сложным названием, которое я навряд ли смогу правильно прочитать Поэтому делать этого не буду Главный калибр 2 башни по два ствола 130 миллиметров Сразу тут вопрос, сколько перезаряжается Так, время перезарядки 4 секунды Ну, то есть, не сказать, что это, ну, наверное, артиллерист Боеспособность до с половиной тысяч так, плюсом на вооружение у нас тут торпеды, два аппарата по пять труб. С дальностью хода 10 километров. Маскировка корабля, ну, неплохая, 7,2. То есть, понятно, торпедный эсминец, ну, с возможностью, естественно, поиграть от главного калибра. Но все-таки, да, в приоритете здесь у нас тут торпеды, которые, не знаю, Глубоководные, нет, что-то я не вижу вот это вот это Написано, да, у нас принцип Прокачиваем паназиата с глубоководными все торпедами Без возможности атаковать вражеские эсминцы Конечно, это определенный отпечаток накладывает Ну и, ми и минусы и плюсы у таких торпед есть Которые, да, это сейчас, ладно, едем дальше Из расходников Первый слот аварийная команда Второй слот дымогенератор Третий слот гидроакустический поиск Четвертый слот ускорение перезарядки Торпед. То есть, тоже здесь выбора у нас не дают. То есть, что есть, тем и пользуемся. Ну, логично. Так. И еще один премиум-корабль. На этот раз восьмого уровня под названием Дмитрий Пожарский. Легкий крейсер. Боеспособность 40 700, Вооружен. 4 башни по 3 ствола 152 миллиметра. Время перезарядки составляет. 7 секунд, дальность стрельбы 18,1 То есть, ну, для восьмого уровня Дальность э, очень Хорошая, да, и учитываем, что это Советский крейсер, на которых э, Стрелять на большие дистанции Гораздо удобнее, чем на кораблях Наверное, любой другой Нации, да, но благодаря тому, что снаряды Летят быстро, да, такая Комфортная баллистика Проще рассчитать упреждения, да Ну, опять же, тут минусы идут То, что от рельефа играть на таких кораблях сложнее Ну, кому что удобнее, да, на тех кораблях и играйте, да <laughs> Не нравится На таких идем, качаем корабли других наций Не знаю, я, к примеру, прокачиваем все подряд У меня почти все десятки в игре выкачаны там, да, Ну, бывает просто, да Если на каких-то кораблях давно не играешь Потом, ну, отвыкаешь, да, вот от этой, к примеру Да, взять, если сравнить советские с американскими Или с британскими Насколько разница идет, вот, да, вот в стрельбе То есть это очень, да, к примеру После советских на, на каком-нибудь Минотавре Садиться очень, ну, то, что сложно ну, За, опять же, вот этой, да, навесной такой баллистики Летят вот эти парашюты полчаса до противника Попробуй попади так, что еще тут у нас у корабля присутствует? Торпедное вооружение, два аппарата по 5 труб. Ну, даже не то что ситуативная, а так сказать, как придаток. Дальность хода 4 километра. Ну, блин, почему нельзя сделать хотя бы 8 километров? Ну, 4 километра это уже совсем, когда, да, отчаялся и пошел, так сказать, в штыковую атаку. После которой уже обратно встроил, да, не, не вернулся, получается, из расходников у нас. А, вот, маскировка, да, маскировка 14 километров, ну, для легкого крейсера это вообще что-то цифра огромная, тут даже если прокачивать маскировку, ну, в районе 12 будет, что очень-очень, да, ну, комфортнее на нем будет отыгрывать, конечно, на средней и дальней дистанции. Все благодаря вот хреновой маскировке. Из расходников первый слот аварийка, второй слот на выбор гидрокустика либо заградка, третий слот дымовая шашка. Внимание, это как, блин, как у британцев, да? Много, большое количество зарядов с небольшим временем действия, да? Вот время рассеивания дымов 40 секунд, время работы снаряжения 15 секунд, то есть 55 секунд корабль может находиться в дымах, 5 расходников. Ну, вот это, да, получается, облегчает, в принципе, игру и на короткой дистанции. Опять же, да, учитываем моменты. Не забываем, надо обращать внимание, какие корабли есть с РЛСкой, с гидроакустикой. Есть ли они на вашем фланге, смогут ли они вас достать. В общем, все, что-то я затянул прям. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно, ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.